Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов. Это видео о том, какие регионы стоит включать в рекламных кампаниях, какие стоит отключать. А, прежде всего, начнем с того, что есть четкий профиль вашей целевой аудитории, и вы изначально, до момента старта рекламной кампании, если вы уже работали с этой аудиторией, должны иметь представление, в каких регионах ваша целевая аудитория находится, если вы работаете на всю Россию или весь мир. Рассмотрим пример для детального понимания. У нас есть клиент по автозапчастям, и есть регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург, где целевая аудитория максимально быстро стремится удовлетворить свой спрос, и замена этого узла автомобиля происходит уже в обслуживающей организации. А, то есть им гораздо проще а, в этих регионах Москва и Санкт-Петербург а, позвонить в автосервис, узнать о наличии, забронировать время, приехать и сочетать замену, если их а, цена устраивает. И ну, Цена устраивает на запчасть и на услугу по замене. И есть ряд других регионов, которые удалены от центра. В основном это северный регион, но также часть а, южных именно России, в которых целевая аудитория заказывает эту запчасть для того, чтобы самостоятельно установить, либо сделать это в каком-то сервисном центре у себя, местном, неподалеку. Этот пример четко характеризует то, что есть уже целевая аудитория, что с этой целевой аудиторией уже шла работа, и что заявки, приходящие из Москвы и Санкт-Петербурга, заранее не конвертируются в сделку. То есть сделка в данном случае – это внесение предоплаты и а, последующая отправка а, запчасти а, транспортной компании потенциальному клиенту. И в регионах, в этом примере, Москва и Санкт-Петербург, а, не происходит сделок от слова совсем. А, то есть, первое, вы должны понимать, с какой аудиторией работаете. Конечно, бывает то, что вы начинаете только работать с аудиторией и не имеете понятия, а, что делать с ней. В этом случае вам стоит изучить видео по профилю целевой аудитории, которое есть у меня на канале, а, в котором четко расписано, а, что вы должны понимать и как можно изучить аудиторию перед тем, как начать какие-то вливания денежных средств и трат времени. И изначально вам нужно, если вкратце, то вам надо обратить внимание на конкурентов, провести небольшой конкурентный анализ и углубленный конкурентный анализ, прозвонить конкурентов даже попытаться устроиться к ним на работу, чтобы понять нюансы. Все зависит, естественно, от ваших рекламных возможностей. Если у вас на бюджет рекламные 3000 рублей, и если вы планируете в долгу работать в этой нише, у вас есть инвестиции, а вы планируете надолго туда заходить, то тем более имеет смысл изучить целевую аудиторию. Как и в первом случае, между прочим, тоже, чтобы максимально эффективно расходовать рекламный бюджет, который у вас есть. Итак, после того, как а, вы стартовали рекламные кампании, в некоторых случаях невозможно определить, какие регионы изначально а, будут а, покупать. А, такие регионы, как Махачкала, Краснодарский край, а, Северный Кавказ, а, в некоторых нишах покупают хорошо, а в некоторых нишах а, – Оттуда много обращений, но покупок ноль, они стремятся к нулю. И в некоторых случаях невозможно оценить эффективность рекламных кампаний в этих регионах, пока вы не запустите туда тестовые рекламные кампании. И только после того, как вы получили лиды, обработали их, соответственно, вы можете понять, идет ли выкуп там или нет. И после этого уже регионы отключать. Если мы э, берем разрез э, реклам, разных рекламных систем, э, то в Яндекс-Директе, в таргетированной рекламе ВКонтакте, таргетированной рекламе Инстаграм, таргетированной рекламе в системе MyTarget э, и в Гугле может быть совершенно разная целевая аудитория. Вы должны это четко осознавать и понимать, что в Инстаграме у вас могут заявки выходить дешево, но э, заявки не будут конвертироваться конкретно в этих регионах, а может быть, и типа по всей России бывает такое. А в Яндексе на поиске у вас заявки 80% выкупа, а в МайТаргете у вас средние показатели. И в каждой, в нише бизнеса эти показатели будут свои. Понятное дело, что есть усредненные показатели, и что максимальная эффективность, если брать рекламные системы, у всех разная поэтому вам нужно работать именно под себя, под свою нишу и не обращать внимания на информацию, которая не относится к вашей нише. Вам надо искать и кейсы по этой нише, работать, стараться с специалистами, которые работали уже в этой нише, четко анализировать конкурентов, которые находятся именно в вашей нише, изучать информацию максимально, для того, чтобы достичь максимальных результатов. В принципе, что я хотел в этом видео, я описал. Надеюсь, это было вам полезно. Если какие-то вопросы дополнительные, оставляйте их в комментариях ниже к этому видео, я обязательно отвечу. Можете задавать мне вопросы в WhatsApp и ВКонтакте. Ссылочки на мои профили в описании. Ну и с вами был Алексей Федорцов. Ставьте лайк, подписывайтесь или отписывайтесь, если вам видео не нравится.